Компания New Millennium Center LTD. Это строительно-инвестиционная компания, официально легально зарегистрирована на Сейшелских островах. Компания строительно инвестиционная. Не сетевая компания. Компания зарегистрирована на Сейшелских островах, Республика Сейшелские острова. И вот сертификат, полученный от 24 марта 2011 года, на основании закона. Об, о законе я сейчас скажу чуть позже. Красный штамп. Вот то, что вы видите. Красный штамп, Этот штамп называется... Апостель. Апостель – это штамп, который в 1961 году на Гаагской конвенции принято более 136 стран мира, приняли этот закон. То есть оригиналы или копии документов, имеющие такой штамп, больше не требует доказательств его официальности и легальности. Этот штамп используют Министерство юстиции, образования и так далее. Работая с этим документом, вы можете работать везде, потому что компания получила этот сертификат на основании закона республики Сейшелские острова о международных коммерческих компаниях от 1994 года. Компания New Millennium Center Ltd выполнила все требования и, естественно, предоставила все документы, на что и получила подтверждение и зарегистрирован в Республике Сейшелские острова, как международная коммерческая компания от 24 марта 2011 года, выдана в Виктории Сейшелские острова. Международный сертификат компании «Неумилением Центр ЛТД» с красным штампом «Апостоль» — это и есть... Ваш основной документ, который позволяет вам работать везде, где есть интернет. То есть интернет-покрытие и, естественно, это коммерческая интернет-компания. Вот это дублики Сейшелска-Острова, 1994 -го года, закон 24. Свидетельство о регистрации. Это подтверждает, что выполнив все требования в отношении регистрации в соответствии с законом о международных коммерческих компаниях 1994 -го года, New Millennium Центр LTD зарегистрирован в Республике Сейшельские острова как международная коммерческая компания. И вы можете смело работать, у кого есть вопросы именно по легальности, вот это вот все и относится туда же. Компания имеет свое агентство не по недвижимости на Северном Кипре. Называется Monolith Estate. Вот это договор между Monolith Estate и не... Милениям центр ЛТД. Сам, само агентство находится на Северном Кипре город Герне, Киринея. И вот он вот так вот выглядит. Чтобы открыть где-то за границей подобные агентства, там обязательно нужно, чтобы был коренной житель, директор номер один. И второй директор у нас от нашей компании. Первый директор это получается Ан Анвербей, коренной житель Северного Кипра. И второй директор это наш лидер, человек, который привез неумилением центр ЛТД именно на русскоязычные пространства. Это у нас Александр Леонтьев. Здесь стою я, и слева или справа да, стоит наш заслуженный деятель культуры Казахстана, народный артист, лауреат всех практически международных конкурсов. Он и сам организовывает конкурсы. Вчера был его концерт. Это наш золотой голос нашего, нашей компании, Казахстана нашего, Алла Верген Жахсабаев. Вот мы когда были на Северном Кипре, мы там фотографировались. Сама компания нам предлагает 9 проектов из 9 7 проектов рабочий которых, которых мы работаем самый первый проект это сан метрополис здесь покупается сертификаты сертификат покупается именно в сан метрополисе на 8000 долларов условия компании 1 1 плюс 2 вы пришли приглашаете за собой, если вы хотите построить реально доходный бизнес, стабильный, то очень рекомендую пригласить сюда двух активных, адекватных, заинтересованных человека. Продукт компании – это деньги и недвижимость. Недвижимость и все, что касается недвижимости. Вот здесь, если вы видите… Столы. Семиместные столы. Приглашаете двух. Вот вы стоите, пригласили двух. Они продублировались за вами. Каждый из нас, решив для себя развивать тут свою деятельность, мы покупаем сертификат. В данном случае на остров мечты. Вот эти деньги не поступают на прибыльный счет компании. Компания, в компании мы находимся здесь именно в сегмент сетевого бизнеса, это элементы сети. И это просто одно направление. Компания работает во многих других направлениях. И здесь, так как мы не можем, например, участи, участвовать в других там направлениях Вы можете, конечно, быть и инвестором вместе с компанией, но там есть определенная сумма. Я не думаю, что каждый может себе это позволить. Поэтому целесообразно здесь начинать именно с сети здесь. 8000 вы накопили здесь. Когда ваши люди, 4 человека, пришли, вы накопили. 32 тысячи долларов. Это накопительная сумма. То есть вы их не выводите. Переходите сразу же дальше на финишную прямую Остров Победы. Выполнив те же условия, вот эти же люди ваши, переходят за вами сюда, на остров Победы. И вы получаете 128 тысяч долларов. И 128 тысяч долларов 32 тысячи уходит на реинвест. Что такое реинвест? Реинвест – это бесконечный повтор. То есть у вас получение 128 тысяч долларов – это бесконечная возможность. Главное, чтобы вы были активны и понимали, чем вы занимаетесь. И чего вы хотите, на самом деле, придя в нью -линю. 32 тысячи на реинвест, то есть повтор сюда же в этом же столе за своим спонсором. И 96 тысяч долларов на вывод. Следующий проект, который открылся в 2012 году, это «Сан Метрополис Софт». Здесь сертификат стоит 2000 долларов. Условия те же. На «Солнечном шансе», который открылся в 2014 году, условия те же, но сертификат вы покупаете за тысячу долларов. И здесь ваш промежуточный доход составляет 3000 тысячи долларов. Когда вы получаете первые 4000 долларов, вы 1000 возвращаете вложенную, 1000 идет на реинвест, это тоже реинвестный стол, и 2000 у вас переходит на сам Метрополис, то есть на недвижимость. Со второго раза получения вы уже получаете по 3000 долларов. И это тоже бесконечно. Следующий проект, который открылся в 2015 году, это Евробит, антикризисная программа. Евробит 1 есть и Евробит 2. Здесь за 170 вход. И самый такой проект, где может позволить себе и пенсионеры, и студенты, это групп плюс 45 долларов. Есть еще групп плюс 250 долларов. Вот здесь внизу... Многими уже обожаемый проект – это Автоплюс. Об этом, обо всем мы сейчас дальше поговорим. Компания New Millennium, центр ЛТД – это действительно та компания, которая вам оплачивает 100% вашего заработка. То есть люди здесь работая, они действительно зарабатывают 100 процентов еще раз повторюсь да вот это Автоплюс программа в Автоплюсе три стола первый стол предварительный сертификат стоит 800 долларов второй стол средний называется 2400 2400 долларов стоит сертификат и третий стол почетный Сертификат стоит 4800. В эти программы можно входить напрямую. Можно начинать с предварительного стола или со среднего стола. Да? В предварительном столе условия те же. 1 плюс 2. То есть вы пришли, ваши два человека за вами. Активные, действительно настроенные и целеустремленные люди. Они делают дубликацию за вами, приглашает своих по два. Каждый из них заходит по 800 долларов. Каждый здесь стоящий, эти три человека, они выполнили свои квалификации. Каждый из них покупает сертификат по 800 долларов. Вы получаете за свой труд 3200 долларов. Вложенные вами 800 долларов вы возвращаете. И накопительная сумма 2400 долларов, они переходят на следующий стол, средний. Средний стол ⁇ это ускоритель. Здесь три места всего. Ваши лично приглашенные, выполнив те же движение да, те же условия, тоже выходят за вами на средний стол. Также верну 800 вложенные, и по 2400 накопительно они приходят за вами. То есть вы на предварительном столе вложили 800, вернули их, дальше у вас идет только доходная часть. На среднем столе 2400-2400, вы накопительно 4 800 собрали и переходите этой суммой на почетный стол. Здесь главная задача, раз уж вы пришли действительно целеустремленные, желающие дальше работать, получать, зарабатывать большие суммы, то, естественно, вы захотите быть именно на реинвестных столах чтобы получать бесконечный доход, вложив всего один раз в жизни 800 долларов, и эти же 800 долларов при выходе же с первого стола предварительного вернуть. Здесь уже, уже идет у вас доходная часть. Почетный стол. Те же условия, та же семиместная матрица. Люди дублицируя за вами, они получают переходы и приходят за вами. Ваши четыре человека внизу, когда они, каждый из них переходит по 4800 долларов, вы получаете 19200 долларов. Из этой суммы сразу же идет реинвест, так как почетный стол, он тоже реинвестный, то есть бесконечный доход при ваших действиях 4 800 вы опять же здесь за своим спонсором идете всегда и остаток 14400 долларов это ваш доход вы его можете ставить вы можете это, эту сумму вывести или накапливать на карте «Миллениум» это уже решение ваше. Деньги ваши, никто на эти деньги не претендует. У нас компания создала нам такие условия, вы можете эти суммы зарабатывать хоть каждый час. И каждый час можете ставить на вывод. Никаких вопросов к вам не будет. Дальше у нас, так как мы здесь пришли и хотим серьезные деньги зарабатывать, потому что мы серьезные бизнесмены, бизнес -бумены. И здесь, выходя с Автоплюса, первый раз я предлагаю вам инвестиционную стратегию. Это не прописано ни в маркетинге, это не условия компании, это лично мое предложение партнерам, продвинутым партнерам, которые действительно стратегии. Вот эта стратегия, что она дает. Получив 14 400, вы можете 1000 долларов вложить в Солнечный шанс, так как этот проект тоже реинвестный. 8000 один раз в жизни также вложите в сан Метрополис, то есть на остров мечты, чтобы в дальнейшем получать по 96 тысяч долларов. И 5. И 5400 долларов – это ваш доход с первого получения. И когда вы, я думаю, что это 5400, маленькая сумма тоже, думаю, никто от этого не откажется. Зато вы сделали именно три потока денег. Это солнечный шанс. Автоплюс и Сан-Метрополис. Вот такой вот проект, этот, стратегия. Дальше идем вот о Сан-Метрополисе, о котором я в самом начале начал говорить, когда мы перешли на проекты. Остров мечты. Та же самая семиместка. места. Вот эти три места, они всегда заняты. Они заняты, потому что эти люди пришли чуть раньше вас проект компанию условия те же по 8000 первый человек слева приглашает своих двух человек и второй человек справа то же самое выполняет свои условия по 8000 каждый из них зашли накопительно вы получаете 32 тысячи долларов вот эти деньги когда вы получаете его, вы выходите, они автоматом переходят на финишную прямую, то есть на остров победы. На острове победы тот же семиместный стол. С острова мечты вы просто переводите сюда своих партнеров, помогая им информационно, стратегически помогая. И люди приходят, каждый человек, слева человек пригласил, при, при, перевел сюда с острова мечты два человека своих, личника по 32 тысячи. И справа человек также перевел, отработал или можно сказать, да, с острова мечты на остров победы по 32 тысячи. Когда 4 человека по 32 тысячи становятся в, вашей, в вашем столе, вы получаете 128 тысяч долларов. Из 128 тысяч долларов автоматом в ту же секунду 32 тысячи долларов уходит на реинвест в этом же столе за своим спонсором. Здесь... 32 ушли, 96 тысяч долларов в ожидании вашего решения. Когда вы выходите именно на такое получение, вы обращаетесь в поддержку. У нас поддержка работает 24 на 7, выходные дни в удаленном режиме. В поддержку обращаетесь, что вы такой-то, такой-то, вставляете свой МИД-код, что вы... Вышли на вознаграждение 128 тысяч долларов. И дальше у вас именно с поддержкой идет переписка. Если вы захотите вывести эти деньги, то минус 15% это комиссии, комиссии за транши переводов. Чистыми вы на руки получаете 81 тысячу долларов, 81 тысячу 600 долларов. Если вы не выводите а хотите купить недвижимость у компании, также через поддержку, через монолит, там уже свои будут вам предлагать условия. Конечно, кто желает это, здесь обязаловки нету. Вы можете вывести их, купить недвижимость там, где вы живете сейчас. Можете купить у компании, там, где компания строит, инвестирует, то есть в строительство. Это уже чисто ваше решение. На ваше решение никто не влияет. И вот, подведя, подводя итоги, если вы работаете в Евробите, реферальный бонус у вас составляет 6 долларов от каждого вашего лично приглашенного. По 300 долларов вы получаете в Евробит 1 и по 1000 долларов получаете в Евробите 2. Солнечный шанс, тоже промежуточный доход у вас составляет 3000 тысячи. Автоплюс 14400 и Сан-Метрополис 96 тысяч долларов. Вот это вот все, то, что я вам показываю, рассказываю, это в действительности происходит в мире уже десятый год. За 10 лет уже тысячи и тысячи партнеров они реально поменяли свою жизнь, качество своей жизни, избавились от кредитов, от долгов и от всего ненужной шелухи, которая мешала просто жить. Это действительно, это не то, что где-то там в Америке или еще где-то, это все происходит у нас здесь, в Казахстане. Добро пожаловать в New Millennium Center ЛТД.